Обзор криптовалютной биржи Bybit. Я обещал сделать несколько обзоров. Я планирую около пяти бирж основных рассмотреть, которые мне понравились, при регистрации, при работе. И сегодня одна из таких бирж – биржа криптовалютной Bybit. Давайте посмотрим, что в ней хорошего, что плохого, что удобно, почему она достаточно популярная биржа, почему многие ее используют. Давайте начнем по порядку. Итак, на текущий момент, что меня э, привлекает данной бирже – это регистрация в офшорной зоне на Виргинских островах. Дата 2018 год. Ну тут можно не пугаться. Все многие хорошие биржи, в том числе там Binance, самый крупный на текущий момент биржа по оборотам, она тоже в 2017 году появилась. То есть все биржи достаточно молодые, не прошли еще испытаний временем и кризисов. Ну тут выбирать не приходится. Смотрим то, что есть на текущий момент. Здесь есть возможность анонимной регистрации, текущей ситуации это э, плюс на самом деле является хотя может быть несколько лет назад это казалось бы минусом потому что ну непонятно что за биржа которая не требует регистрации что я могу сказать еще из таких важных плюсов ну кто не знает английского языка то есть русский интерфейс это удобно не все биржи поддерживают русский язык и вот из всех которые я посмотрел биржа байбит самая интуитивная понятная биржа с моей точки зрения то есть я в ней разобрался, но ну, буквально моментально, как после регистрации, там, через 30 минут я уже совершал сделки и все было а, ясно и понятно. Многие говорят удобство для торговли фьючерсами. А, действительно, сегодня я расскажу. Фьючерсами торговать удобно, а, все понятно, есть стопы и профиты, а, все в общем-то очевидно. Это достаточно крупная по капитализации биржи по обороту. И достаточно здесь есть много монет. Сейчас мы можем даже посмотреть. Откроем. Откроем сайт CoinMarketCap. И здесь посмотрим. Вот давайте. Здесь вот есть биржи. Смотрим спотовые сначала биржи. На бирже Bybit есть и спот, есть и торговля деривативами. Так, смотрим, где она у нас есть. Вот тут у нас по оборотам, по споту. И мы видим, это биржа. Ну, пятнадцатую строчку вот она занимает. Вот торговлю с потом. А теперь давайте посмотрим, биржи деривативы выберем и посмотрим по обороту. Обратите внимание, биржа Bybit находится на третьем месте. То есть, действительно, деривативами торгуют многие, ну наверное, не просто так. То есть, это э, биржа, которая большей степени привлекает торговлю, кто хочет торговать с плечом. Очень интересная здесь вот комиссия. Видим комиссия, и она отрицательна. Действительно, давайте... Мы проверим, насколько это так. По количеству рынков, ну, сравниваем с другими, 111. Ну, нормально. По количеству монет, давайте здесь э, на спот перейдем, посмотрим, сколько количества монет она поддерживает. И смотрим, находим Bybit, ну, 211. Ну, порядок, то есть, да, не мало, не много, не хайоби, например, где 1800, там, гейт, биржи, огромное количество. То есть, вполне хватит для не слишком а, требовательного а, трейдера. Для того, чтобы поспекулировать, более чем достаточно. То есть, ну, в общем, под, по капитализации все очень здесь неплохо. У этой биржи обстоит дело. Чат техподдержки. Техподдержка. Чат работает исправно, проверил. Мне ответили буквально через несколько там, секунд, и со мной пообщались. Все мои вопросы решили. Пару задал я глупых вопросов для проверки, умных. И на все вопросы были ответы. Сначала там ну, подключается робот. Робот сразу мой вопрос не понял. Переключили на техподдержку очень быстро. И все, реальный человек э, дал исчерпывающее объяснение всем моим э, вопросам. Поэтому здесь проблем нет. Отвердение я получаю как дополнительная двухфакторная аутентификация через э, программу такой Google Authenticator можно через смс получать но ну, мне кстати удобнее то есть эту программу просто там при регистрации вам дадут ссылочку или там через э, код э, сканер сканируете с телефона устанавливайте, и там просто 6 цифр надо вводить при входе ну мне даже это больше нравится чем подтверждение на смс или на почту по данной бирже особых нареканий по каким-то взломам, по украденным там паролем ничего не было то есть э, для в плане безопасности данная биржа находится на хорошем уровне и очень хорошие у нее отзывы. Читал, искал много там, негатива, не нашел. То есть в этом плане тоже может быть, можно быть спокойным. Все, вот по таким особенностям, которые мы сейчас проверим и разберемся. Я сейчас уже не буду показывать, как регистрироваться. В общем-то, ну, никаких сложностей тоже не возникнет. Поскольку не нужно там проходить идентификацию, все гораздо проще. Вот с, с Binance были куча проблем. До сих пор мне периодически присылают информацию, вы не верифицированы. Пишу в техподдержку, он говорит, да нет, у вас все хорошо. То есть вот это тут постоянно какой-то неприятный косяк. Здесь нет этого. То есть сейчас я нажимаю «Войти» и у меня автоматически, значит, логин, пароль свой ввожу. После этого на телефоне с телефона считываю шестизначный код, подтверждаю и э, вхожу в программу. Логин, пароль я свой ввел, теперь смотрю на телефон и ввожу код, который каждую минуту, по-моему, он меняется. Э, вот нужно просто ввести быстренько все. Мы зашли в свой аккаунт. Что, в первую очередь, наличие небольшого количества меню, то есть никаких таких там сложных наворотов нету, все очень ясно и понятно. Сразу кратенько, что сегодня мы не коснемся, но что здесь есть. Торговлю незаменяемыми активами NFT. Здесь у них, по-моему, недавно это появилось, насколько я знаю. Здесь, кто любит торговать, есть свои предложения, есть эксклюзивные предложения, популярные коллекции. Я в это пока не лез, в этом пока слабо разбираюсь, поэтому на ваше это усмотрение. Что мне еще здесь немножко... Ну, с одной стороны, кому-то нравится, кому-то нет. Открытие больших количеств вкладок. Ну, может быть, это удобно. Дополнительный какой-то, куда я вхожу, открывается новая вкладка. Ну, базовая вкладка остается. Иногда это удобно, иногда нет. Кому как нравится. Здесь есть что еще из меню. Здесь N Это дополнительные заработки. Здесь стейкинг, бивалютные инвестиции, майнинг, участие в пулах. Если сравнивать с другими площадками, например, Binance, то, наверное, здесь более скромные предложения и, как правило, немного менее выгодные, чем на Binance. Но здесь тоже можно много чего найти интересного, полезного. И в я здесь участвовал в свое время. И вот здесь еще в разделе рынка, в разделе торговать, есть такой лаунч пэд. Здесь можно поглядывать периодически. Вот недавно уже завершилось. Когда здесь не написано, когда завершилась подписка предварительная на доступ к перспективным токенам. То есть есть специальные площадки, где происходит там ICO. Здесь появляются лишь самые некоторые ну, проверенные именно проекты, которые как бы с этой биржей как-то связаны. Вот можете посмотреть предыдущие проекты. Достаточно тут много интересных проектов, которые вот за первую неделю получили бешеную доходность. То есть вы могли тоже здесь поучаствовать. Такой же есть Launchpad на Binance, на некоторых других биржах. Но вот тоже как вариант интересный. Много различных тут всяких предложений. Там внесите там 1000 долларов, там совершите какое-то количество там сделок в течение суток, и вам что то там начислят. Обычно я этим не пользуюсь. Не так прям огромные у меня спекулятивные операции, больше какие-то инвестиционные на текущий момент, по крайней мере, стратегии. Но здесь есть много чего. Есть также и программа соответственно партнерская. И я вот как раз под видео тоже ссылочку выложу и насколько я знаю там бонус получает и партнер и тот кто по партнерстве ссылки подписался поэтому а, используйте ее. возможно какие-то кто не еще не регистрируется на данной бирже может быть какие-то бонусы получите вы и какие-то бонусы и там копейки придут и мне всем будет от этого хорошо ну и не забывайте кстати также есть ссылка на телеграм-канал под видео подписывайтесь потому что если youtube там заблокирует будем там общаться и там постоянно какие-то интересные идеи выкладываю. И в конце недели, каждую неделю, стараюсь подводить итоги недели. То есть в субботу, воскресенье вы можете посмотреть некий такой обзор основных важных новостей за всю неделю. Продолжаем. Перед тем, как начать торговать на бирже, нам нужно, соответственно, пополнить ваш счет. Ну, самое выгодное ввести USDT, потому что э, с этой парой большинство происходит, ну, больше всего можно найти других э, пар, э, других монета. Сейчас мы это все посмотрим. Можно из любого кошелька с другой биржи перевести и можно использовать person-to-person -person обменник без комиссии. Вы напрямую у кого-то покупаете те же USDT и с ними ну, можно и биткоин купить и с ними будете работать. Все, пополняете ваш кошелек, а затем переводите на нужный аккаунт. Сейчас все это смотрим, как происходит. Итак, купить криптовалюту. Все очевидно понятно. Если у меня денег нет на других биржах или я хочу непосредственно сюда завести, можно использовать вот такой Обменник, заходим сюда, здесь непосредственно э, все, кто хочет э, предложить мне, ну я могу здесь же и продать, да, риски мы подтверждаем, продать USDT и получить на свой кошелек э, наличку, но ну, в данном случае мы будем покупать и соответственно получим USDT, то есть стейблкоины, э, доллары, кто не смотрел, смотрите отдельное видео у меня есть подробное по стейблкоинам какие лучше использовать, но ну, вот именно для спекулятивной торговли это самый лучший актив у USDT coin. Способ оплаты выбираем, ну давайте возьмем, к примеру, у нас будет Тиньков, или у вас там есть Сбербанк, берете Сбербанк, так, Тиньков. смотрим, вот он вариант, сразу я смотрю, какую сумму хочу ввести, ну я сейчас введу там минимальную тысячу на тысячу рублей, здесь вот выбрали мы рубли, через банка тиньков я пополню депозит вот предложение не смотрите на то что реальный курс он гораздо ну, биржевой курс он ниже здесь будет цена дороже ну потому что на текущий момент биржевой курс у нас совершенно отвязан от жизни и поскольку хождение фактически свободной валют пока в стране нету то есть вы не можете вынести доллары вы не можете их купить даже купив на бирже вы их не можете вывести пока до сентября Поэтому вот такой курс, какой есть. Выбираем самое выгодное предложение. Вот как раз лимиты от 1000 рублей можно купить. Вот цена. Нажимаем купить. Я заплачу 1000 рублей и получу 10 долларов. Ну, давайте так и сделаем. Я нажимаю купить. Все, после этого у меня уже моя цена сохраняется, по которой я буду, мне будут переводить. Все, теперь мне нужно, я сейчас... Соответственно, вот этому человеку, который здесь высветился, на вот эти реквизиты Тинькова, переведу средства. После этого нажму платеж выполнен. Давайте сейчас на какое-то время я сделаю паузу, войду в свой аккаунт Тиньков и сделаю данный перевод. Итак, возвращаюсь к вам, я сделал перевод и теперь нажимаю платеж выполнен. Еще раз подтверждение, что я действительно выполнил перевод на данных средств. Я подтверждаю. Успешно отправлено. Теперь мы ждем какое-то время. И монеты, соответственно, э стейблкоины попадут на мой э спотовый аккаунт. Ну, ждем через какое-то время. Сейчас, э когда они упадут, соответственно, я продолжу за запись данного видео. Ну, кстати, здесь вот ордера вот эти можно посмотреть. Вот, купить. Ожидается перевод монеты. Все, ждем. И попасть все это должно вот сюда на спотовый аккаунт. Спотовый аккаунт. Убираем, смотрим. Ну, кстати, монеты уже и попали. То есть буквально прошло меньше минуты. Очень быстрый перевод. Все, деньги у меня уже на счету. И мы можем сейчас дальше все это продолжить записывать. Смотрите, активы. Есть спотовый аккаунт, с которого вы можете, соответственно, торговать на спотовой бирже. Есть деривативный аккаунт. С него вы торгуете с плечом на бирже деривативов. Отдельно USDC. А, аккаунт не знаю не пробовал ну видимо отдельно этот коин а, участвует ну в какой то другой бирже и он аккаунт с которого перевести туда можно перевести деньги и после этого там поучаствовать в пулах а, можно положить монеты в стейкинг а, то есть, и получать там за это там, 3 6 процентов а, по разному может быть ну вот это все а, работа с он аккаунтом с пулами это мы я думаю что отдельно посмотрим сегодня больше такой базовый обзор биржи и что вот мне здесь удобно всего три кнопки они здесь вот и есть здесь и есть здесь напротив то есть можно их соответственно внести снять перевести то есть внести это соответственно нажимаем пополнение а с какого-то другого а, кошелька ну например там а, так давайте вот выберем как раз у sdt и она нам предложит несколько сетей там достаточно много сетей. А с другого, например, кошелька с биржи Binance можете взять сюда перевести. Ну, я вам рекомендую переводить какую-нибудь там TRC20, например, брать, поскольку с биржи Binance вы тоже можете выбрать любую сеть. Тут нужно просто проверить а, комиссии. Это уже на той бирже, на которую вы будете а, переводить. Вы, соответственно, посмотрите а, комиссию, где вам будет подешевле. А, RC20 в сети Ethereum, как правило, будет дорого как правило переводить, поэтому вы здесь выбираете сеть и выбрав соответствующую сеть вы получаете адрес кошелька от вашей биржи куда нужно переводить с другой биржи, То есть вот на этот адрес кошелька вы будете с другой биржи делать перевод. Если вы используете вот эту сеть вам дадут другой адрес кошелька. Вот сети не путайте, Отк где переводите, там выбираете эту сеть. И Здесь же эта сеть. С кошелька, если мультивалютный, можно перевести. Если у вас, например, не мультивалютный кошелек, то смотрите, там с кошелька не всегда можно использовать все сети, которые поддерживают даже данный стейблкоин, потому что он работает на различных алгоритмах, на различных сетях. То же самое, но фактически я могу снять их теперь. Это я как раз делаю вот обратный процесс. Выбираем мой T стейблкоин. И могу перейти в сети. Вот выбираю сеть, сумму 10, смотрю, комиссия 1, пусть ДТ, 1 доллар. Выбираю сеть B20, сеть Binance, комиссия 2 доллара. Ну вот, например, отсюда на Binance мне выгодно переводить в сети TRC20. А в сети Ethereum я заплачу 10 долларов комиссии. То есть я сейчас вот если 10 долларов свои, которые завел, захочу перевести, я все потрачу на комиссии. То есть особо так вот между биржами, ну вот самая дешевая, одна из дешевых сетей это TRC20. И очень хорошо, что на нем есть этот стейблкоин. Я больше через него перевожу. Салана не знаю сеть. Сколько здесь комиссий? Тоже 1 доллар. Тоже недорогая. Ну в основном я пользуюсь вот BEP20, ERC20, TRC20. Вот основные сети, с которыми я работаю. Все. Здесь соответственно вы берете там сколько хотите вывести здесь у вас есть здесь вот добавляете адрес кошелька если вы отсюда будете переводиться с этой бирже то его нужно предварительно здесь вот добавить у меня уже какие-то были переводы я уже делал вот в этих сетях я переводил делал переводы вот у меня есть уже сесть а Binance, видите трси 20 переводил Binance b 20 переводил на MetaMask что-то выводил и все трон выводил Скорее всего, это TronLink. А, Сейчас не могу точно сказать. То есть, ничего сложного. Снять – это значит вывести либо свой личный кошелек, либо а, на другую биржу. Разницы нет. Главное – адрес указать верно и сеть а, соответствующую. Внести – это с другой биржи перевести или из своего кошелька. Но обязательно горячего из холодного кошелька напрямую не получится. И дальше, соответственно, если перевести, то это между, вот, а, например, спотовым, и деривативом аккаунт, аккаунтом. Давайте мы сейчас э, спотовый аккаунт сюда переведем. Внутри вот этих кошельков, внутри биржи все это бесплатно. Так, у меня у USDT. Вот я давайте всю, все переведу. Так, наоборот, я перевожу со спотового а на он мне не нужно. Я перевожу со спотового аккаунта. А, все. Пардон, я запутался, это на самом деле у Бинанса там куча еще вот дополнительных всяких аккаунтов. Здесь все просто. Получаю на спотовый. И если я не спотовый использую, а скажем, деривативный э, аккаунт, давайте я туда эти монетки перебрасываю. Все. 10.8.25 э, подтверждаю. И все, у меня сейчас моментально туда деньги перебросится. Но это чисто такой технический момент. Все, на спотовом аккаунте у меня ничего нет. Открываю аккаунт деривативов. Все. Вот, у меня есть 10 долларов, на которые мы сегодня можем так тестово э, поторгуем, попробуем открыть какую-то э, спекулятивную позицию. Если захочу положить стекинг, я нажму N-аккаунт и потом здесь, вот, э, в обзоре поищу, что меня больше интересует. Там какие-то, например, гибкие накопления. Вот с низким риском можно. Э, так, высокий API здесь есть, э, низкий риск. Скорее всего, здесь будут стейблкоины. Вот стейблкоины здесь можно положить под 3% годовых. Ну, мелочь, а приятно. Если у вас, например, большая сумма там лежит какое-то время, то можно ну, просто чтобы положить там на день 2 три что-то, да накапает. Чего просто так деньги хранить. Ну, и здесь различные другие есть возможности. Бивалютные инвестиции, майнинг, пул. Это нужно отдельно смотреть. Это уже отдельная тема. Сегодня такой более краткий обзор Итак, давайте продолжать. Значит, счет мы пополнили, затем перевели, научились переводить нужный аккаунт. Теперь давайте, соответственно, попробуем поторговать на спотовой, на деривативной бирже. Но перед тем, как начать торговлю, давайте следующее понятие проясним. На бирже Bybit есть такие понятия, как maker и taker. Что это означает? Биржа выгодна, когда увеличивается ликвидность в стакане и ликвидность торговли. То есть, если вы стоите лимитированной заявкой в стакан, то вы, соответственно, увеличиваете ликвидность биржи. Если вы берете по рынку, то вы кого-то, кто стоял лимиткой, забираете и ликвидность уменьшается. Бирже это невыгодно. Поэтому размер комиссии, вот, например, на спотовом рынке тут разницы нет. Тут где-то вот, на текущий момент 0,1% комиссии они берут. А вот на фьючерсном рынке тут есть принципиальное отличие. То есть если вы э, стоите в стакане лимиткой, то с вас возьмут ну, целых 0,1%. Комиссия в 10 раз ниже на текущий момент, чем на споте. А если вы тейкер, то есть вы по рынку купили, то комиссию заплатите в 6 раз больше. То есть большая разница существенная. Раньше вообще была отрицательная комиссии, но сейчас я техподдержки сегодня общался, уточнял. Отрицательной комиссии сейчас нет. А раньше даже мейкерам платили ну, какие-то доли процентов за то, что они вот стоят лимитированной заявкой в стакане. Но сейчас, к сожалению, эта лавочка закрыта. Но все равно имейте в виду, что покупка по рынку – это очень существенно увеличивают вашу комиссию. Да, она небольшая, но тем не менее. И опять же, если спекулятивные операции, то выгоднее их проводить не на спотовом рынке, а на фьючерсном рынке. Просто вы можете, даже если хотите, торговать один к одному, ставьте просто один плечо, первое плечо берите, и получается, что вы фактически работаете как на спотовом рынке, но комиссию при этом платите в 10 раз меньше. Поэтому это выгодно. Ну и опять же, используйте лимитки, особенно на рынке деривативов фьючерсов. Так, я уже со спотового аккаунта перевел на деривативный. Вот деривативный аккаунт. Здесь у меня находится 10.77 долларов. Вот, соответственно, деривативный аккаунт. У меня вот 10 долларов есть. Сейчас мы на них еще и поработаем. Значит, смотрите. Вот торговать. Можно торговать на спотовой секции. Давайте сначала посмотрим спот. Ну, выберем уже сразу какой-нибудь актив. Не знаю, без разницы, луна. Ничего здесь такого сверхъестественного нету. Значит, есть график, можно использовать стандартный, можно вид трейдинг-вью использовать. Ну, что-то он у меня подвисал, я вот стандартный взял. Справа у вас есть стакан, а сверху те, кто хотят продать, соответственно, дороже, снизу кто готов купить. Соответственно, если стоите лимитированной заявкой, вы можете встать либо вот сюда, может быть, в вглубь стакана встать, может быть, лучше встать спред, вот так, э, луна, здесь спред, вот видите, спред есть некий, тут есть куда э, встать в лучшем стакане, и не забывайте, что комиссия будет у вас, ну, особенно на рынке вот деривативов, потом будем смотреть э, лучше. Тут ничего сложного нет. Вы задаете цену ордера, по которой хотите купить, вы сдаете то количество, можно просто здесь писать один количество, а можно вот в процентах задать от всех ваших средств. Ну, в данном случае у меня э, 0, потому что у меня, э, на, я перевел со спотового аккаунта на дериватив. Все, после этого нажимаете купить, подтверждаете ордер, и вот у вас здесь в текущих ордерах он появится. Я сегодня несколько таких пробных сделал, чтобы вам показать э, историю. Сегодня на TRX совершил сделочку и купил сегодня стейблкоин продал стейблкоин тут вопрос очень интересный потому что я посмотрел а, историю торгов и увидел что с меня сегодня не взяли комиссии за стейблкоин ну скорее всего это не так потому что техподдержка уверил что на самом деле ее брать должны я их сегодня озадачил и они сейчас активно решают вопрос почему я могу совершать арбитражные сделки в неограниченном количестве то есть тут какой-то косяк скорее всего это все придет в норму, потому что комиссия должна быть, как меня заверили, тоже 0,1. Но это немного. И даже вот обменять стейблкоины вполне возможно на бирже, не обязательно через обменник. И если вы как бы завели другой стейблкоин, здесь вот можно их, используя такую комиссию, обменять на спате. Так, так что здесь вот ничего такого сложного нет. Все то же самое мы сейчас увидим на деривативах. И давайте туда перейдем. Ну, давайте какой-нибудь возьмем актив типа Ripple. Абсолютно неважно. И попробуем совершить здесь сделочку на фьючерсном рынке. На рынке деривативов он здесь называется. Тут все на самом деле похоже. Тоже есть стакан. Спрос, предложение. Снизу спрос, сверху предложение. Теперь давайте здесь у меня вот есть 10 долларов. Мы сейчас на них совершим какую-нибудь сделку. Так, давайте смотрим. Ну, давайте возьмем 50% от нашего депозита так смотрим 071 ну давайте приблизительно 071 сейчас просто я возьму цену ниже чтобы показать как все это выставляется так значит чтобы мне взять 50 процентов от депозита у меня получается вот 74 это мы смотрим с десятым плечом но вот смотрите если я сейчас вот сюда зайду и задам сейчас первое плечо то фактически я смогу торговать как на спотовом рынке и соответственно так сейчас задаю еще раз 0.71 50 процентов всего 7 вот я могу купить 7 монет и тогда я уложусь 50 процентов от депозита вот сейчас я установил плечо один к одному что такое вообще плечо это количество которое вы можете открыть на ваши деньги давайте посмотрим перейдем вот сюда Спотовую торговлю мы кратко рассмотрели. Теперь маржинальная торговля. Есть понятие первоначальный маржа и минимальный маржа. То есть маржа от поддержания позиции. Первоначальная маржа. Как ее вот начальная маржа рассчитать? Цена монеты умножаем на количество и делим на плечо. В данном случае, если плечо первое, то, соответственно, это просто цена монеты умножаем на количество. Все. Как на спотовом рынке. Если цена монеты 100 и умножаем количество на 10, то на 10, с 10-м плечом мы можем открыть на 1000 долларов нашу размер позиции, имея всего 100 долларов на счету. То есть начальная маржа всего лишь 100 долларов. Мы сейчас поподробнее посмотрим это прямо в терминале. Смотрите, здесь вот есть, где я устанавливаю размер маржи для торговли. Причем, смотрите, есть два типа кросс-маржа, когда она рассчитывается из Соответственно, всего вашего депозита и изолированная здесь маржа рассчитывается только из той позиции, на которую мы открываем сделку. Ну, проще, соответственно, это посмотреть вот здесь. Есть тут такой прекрасный калькулятор, маленький. Мы на него нажимаем и здесь мы все можем прекрасно посчитать. Вот давайте, кредитное плечо у нас первое. Откроем вкладку «Прибыль и убытки». Количество, соответственно. Вот у нас задано 7. И цена входа 0.71. Ну, не указ... нужно указать цену закрытия. Давайте а, а, 1 доллар укажем. И здесь нам сразу посчитается начальный маржа. То есть с первым плечом, естественно, мы должны открыть а, 0.71 умножить на 7. И плюс здесь учитывается еще, соответственно, комиссия, которую мы должны заплатить. Все, здесь мы увидим нашу прибыль и отношение прибыль к убытку. То есть если мы вот такую сделку совершим, мы заработаем 40%. Если, соответственно, мы увеличиваем плечо до третьего, то начальный маржа у нас сокращается. То есть мы работаем с плечом. И при этом, чтобы открыть мне 7 контрактов, мне уже достаточно внести не 5 долларов, как было, а 1,6. Если мы возьмем десятое плечо, то мне нужно внести всего лишь 10% залога. То есть в 10 раз меньше. Так, вот 10. 10. Давайте 10 сделаем вот 10, то мне нужно внести а, ровно 10% от а, залога. Вот наша, соответственно, начальная маржа и сколько мы заработаем. Закрывая по одному доллару, мы, собственно, заработаем столько же. То есть процент заработка наш не изменится, потому что мы открыли ту же самую позицию на сим контрактов. Но для того, чтобы ее открыть, мне нужно внести гораздо меньше средств. То есть я уже с плечом могу открыть а, не 10, а могу уже открыть там не 7, но открыть, а открыть 70 контрактов могу. То есть у меня тоже этого хватает, моих средств. То есть я торгую как бы не на свои, я а беру, по сути, в долг у биржи. На вкладке цена, ликвидационная цена, можно здесь посчитать. А про какой же цене меня закроют? Например, вот я торгую с первым плечом, меня фактически не закроют, цена только вот комиссии, который с меня возьмут. Если я использую десятое плечо, то меня, соответственно, уже закроют при цене 0.6 если я увеличиваю плечо соответственно ликвидационная цена она увеличивается вот здесь 50, 50 плечо но это очень много я не рекомендую больше 60 вам начинать торговать а лучше начинать сначала с первого плеча попробовать вот соответственно цена при которой меня закроют но тут фактически при движении там в 1 процент уже против меня меня будет закрывать потому что 50 плечо это очень большая очень большое плечо чуть-чуть цена движется против меня а что такое один процент один два процента для э, криптовалюты это буквально там движение нескольких минут часов поэтому в день там они по 5 по 10 процентов криптовалюты проходят то есть с 50 плечом вы фактически гарантированно с большой долей вероятностью получите маржин колл ваша позиция будет принудительно закрыта вот поэтому с таким плечом начинать торговлю не рекомендую а вот 10 Десятое плечо это уже э, более-менее прилично, потому что здесь 0,6, 0,71, 0,6. Ну, давайте сейчас возьмем какие-то целые числа. Возьмем там 10 и цена входа возьмем 100 там условно. Десятое плечо. Вот, здесь меня ликвидируют при цене актива 91. То есть фактически где-то 10% у меня есть стоп. Мой стоп 10% до того, как меня покроют. Вот, соответственно, если вы, это вот изолированная маржа, то есть вы открываете позицию и считаете, что вы открыли там, купили, фактически как будто это вот весь ваш депозит. Если вы, соответственно, используете кросс, используется весь ваш доступный баланс. То есть попробуйте поиграться с этим калькулятором, и вы, собственно, проще сами разберетесь, как все это работает. То есть мы сейчас возьмем, у нас вот первое плечо я поставил. Так, допустим, давайте возьмем для интереса, возьмем, Второе плечо возьмем. Так, второе плечо здесь. Второе здесь. То есть сейчас мы можем открыть. Я могу открыть, соответственно, на 50% от депозита от возможной маржи. Максимальное количество. Уже 15% могу контрактов открыть. Все, я открываю 15 контрактов. Выставляем лимит, ордер на открытие. Так, 0,71. Отлично. Мы окажемся в стакане. Открыть лимитку. Все, здесь можно выставить дополнительно Take Profit, Stop Loss, но можно это сделать и позже. Так, нажимаю ОК и у меня, соответственно, у меня здесь, кстати, вот уже цену ликвидации ориентировочную рассчитываю, то есть 0.36. Но это фактически актив должен упасть в два раза, потому что мы взяли маленькое второе плечо всего лишь. То есть вряд ли сейчас мы дождемся падения актива в два раза. Все, вот у нас ордер, он, мы его даже видим там. Так, давайте мы его здесь вот... Так, чтобы его лучше видеть, мы его сейчас изменим. Активные ордера. На вкладке активные ордера я его вижу. Я могу здесь подкорректировать цену ордера. Пожалуйста, вот сейчас 71.31. Мы его сейчас увидим здесь. Но самое главное, чтобы это был лимитированный ордер. Вот он у нас здесь рядом с рынком. Вот я здесь вижу тоже точечку напротив него этого ордера и вижу в стакане. Все, ордер у нас сработал, сообщение появился ордер, а исполнил. Так, смотрим теперь позиции. У нас появилась позиция. Вот, теперь мы эту позицию можем ее, а, нам надо ее как-то закрыть. Как мы будем закрывать? Лимитированной заявкой. Лимитированной заявкой мы будем закрывать 0.71 открыли, 0.71 давайте Посмотрим, что у нас тут по графику. 0.71 и 5 давайте. Все. Полностью позицию я закрываю. Нажимаю ОК. Все. И у меня появляется, здесь подсвечивается лимитный ордер на закрытие. Все. Я его здесь вижу. Очень удобно. Все. И здесь, где позиции, соответственно, тоже я это все вижу. Здесь нереализованный, ну давайте здесь, значит, наш контракт, наше плечо, Количество, а стоимость, стоимость это целиком позиции с учетом плеча, цена входа, стоимость ликвидации, э, маржа, маржа, соответственно, у нас, поскольку второе плечо половину от нашей позиции, нереализованная прибыль, видите, мы здесь в плюсе пока, все, и здесь мы можем дополнительно вот, добавить стоп Less Take Profit, можно в процентах задать, ну, все очень интуитивно понятно. Я хочу 10 процентов заработать стоп а лосс ну я готов 5 процентов потерять давайте окей нажмем и посмотрим так э вот все у меня здесь высветилось так 07488 это 10 процентов чтобы заработать это мой стоп все все отлично так если я профит э так убираем так, давайте сейчас уберем стоп и профит. Нажмем ОК. Okay. Все, у меня только сейчас лимитка стоит. Вот она у меня, кстати, видна в стакане на закрытии позиции. Все, давайте подождем, когда заявка исполнится. Все, наша заявка сработала. Позиция закрыта. Так, смотрим. Позиции уже ее нет. Она попала в закрытые. Попала в закрытые. И здесь, соответственно, вот количество. А, минус 15. Закрытие в лонг. Вот наш, соответственно, профит. Заработали мы 2 цента. Теперь давайте посмотрим ее поподробнее. Чтобы посмотреть поподробнее, что здесь с мы можем зайти в ордера. ордера. Ордер на деривативы. Заходим сюда. Вот здесь история ордеров. Так, мы у нас открывали на Ripple, по-моему, да? Так, все закрытый, правильно. Здесь мы находим наш Ripple. Мы и торговали бессрочным SDT. Все, вот здесь вот немножко такая заморочка. То есть мы находим бессрочный УСДТ и вот наша сделка. Смотрите, здесь вот вы увидите, когда откроете, что есть бессрочный УСДТ, который мы сейчас открывали. Есть инверсный бессрочный. Здесь когда а, у вас а, залог берется, здесь УСДТ, залог берется а, в УСДТ, а здесь залог берется а, в, в криптовалютах. Здесь, соответственно, ассортимент меньше, потому что здесь самые такие ликвидные валюты, как биткоин, эфириум. А здесь, соответственно, можно торговать и менее ликвидными э, валютами. Ну вот фьючерсами я, честно говоря, на, на данном рынке на криптовалютном никогда не работал. А мне, на самом деле, больше интересно вот либо торговля там, на споте, если я надолго беру, инвестирую, а, либо тогда вот торговля с небольшим плечом, я не рекомендую там больше десятого. Слишком большое плечо – это… Ну, гарантированный фактически риск, что вы, скорее всего, получите стопа, не дойдя до своей цели. Вот, собственно, все основные моменты данной биржи мы рассмотрели. Все очень ясно и понятно. Мне кажется, вот для такого начинающих, для начинающих, для торговли, очень такая простенькая биржа. И мне она вот именно в плане такой минимализма очень нравится. Все понятно. Да, есть классные крутые там биржи. Binance будем смотреть. Ну, там а на порядок больше инструментов и ну, там посложнее разобраться. Соответственно, можно открывать не только лимитные заявки, можно еще условную заявку ставить. То есть, есть некая триггерная цена, цена срабатывания стопа, стоп заявки и дальше вы уставляете ордер. То есть, вот вы например, у нас сейчас открыт биткоин. Триггерная цена, когда мы дойдем до так, 40-200 40-200 Тогда нужно открыть ордер по цене 40 199, например. Ну и количество там указывайте там 0,1, вот так. Все, на 40 долларов я смогу открыть соответственно с десятым плечом. Обратите внимание, я приключился на другой инструмент, и у меня снова 10 плечо. Если я хочу на этом инструменте его поставить, я должен здесь тоже его подправить. Вот снова здесь отправить. Я рекомендую изолированную использовать и брать десятое плечо. Второе плечо у нас стояло на активе Ripple. Если я туда сейчас вернусь, здесь вот в поиске сейчас Ripple мы найдем, Ripple USDT, то здесь у меня вот второе плечо сохранилось. То есть мы настраиваем плечо и настраиваем вот эти параметры торговли на каждый конкретный инструмент. Вот это не забывайте, что здесь настроили второй, переключить на другой инструмент, там будет другое плечо. Ну, наверное, вот все самое основное, все в принципе понятно. Так, детали контракта, инверсные, правила, здесь можно все это посмотреть, очень много таких вот подсказок здесь и непосредственно вы, если что-то не знаете, вот калькулятор сюда вот зашли, так, целевая цена, вот здесь вот есть подсказка. Очень много подсказки и переключившись на русский язык, подсказка все на русском языке. Поэтому это достаточно такая, с моей точки зрения, комфортная биржа. Я оставлю ей зачет и рекомендую как одну из площадок вам для торговли. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Всем спасибо за внимание. До встречи.